Скачали Battlefield, на столкнулись с ошибкой драйвера. Не беда, сейчас я расскажу, как исправить буквально за минуту. Для начала прописываем Windows R, чтобы зайти в раздел «Выполнить». И прописываем REC Edit. А далее по пути uh, HK Local Machine, System, Control. Далее нажимаем Ctrl-F и пишем «Release» Версион. «Найти далее». Вот мы находим файлик release version. Открываем его, и тут мы меняем последние два значения э, на то, что ну, нам необходимо. В нашем случае это цифра 20. Окей, можете, если хотите, поменять тут. Не вижу в этом какого-нибудь смысла. И перезагружаем компьютер.